Ну, похоже, слово брокер, такое популярное, да. насколько я помню, в начале 90-х годов снова входит в повседневную жизнь граждан. Давайте-ка освежим его в памяти, попробуем разобраться, чем представители этой профессии могут помочь или, наоборот, не помочь гражданам в сохранении или при умножении их доходов. Да, ну и может быть, как стать либо брокером, либо инвестором. В этом нам поможет разобраться сегодняшние гости юрист, финансовый эксперт Елена Феоктистова, Елена Добрая. Утро. Доброе утро, Елена. Да, Итак, ну, наверное, первый вопрос. Насколько действительно самому человеку можно разобраться вообще в том, что происходит на фондовом рынке, биржах и так далее? Разобраться можно. Но только доверять уж всем сильно не стоит, и в том числе даже хваленым брокерам, потому что в первую очередь необходимо помнить, что брокеры зарабатывают на комиссиях. Чем больше мы с вами будем торговать, тем больше мы будем делать сделок, тем богаче будет брокер. И соответственно брокер вам будет обязательно подсказывать купить что-то еще, еще это что-то продать или еще купить. А вот как раз таки для сохранения и приумножения капитала разумнее всего использовать стратегию так называемого пассивного инвестора. когда вы Просто покупаете и держите. Причем вкладываетесь не пытаясь угадать рынок, а вкладываетесь в какие-то индексы, например, тф фонды На сегодняшний момент они становятся очень популярны, потому что они как раз-таки для пассивных инвесторов, для начинающих инвесторов, для того, чтобы не прогореть. А что это за фонды? Биржевые инвестиционные фонды, которые торгуются на фондовой рынке, на бирже. И туда входит, например, покупая один по этого фонда, они очень похожи на пифы очень похожи. Но отличие в том, что они дешевле в управлении. Если мы покупаем ПИФ только через управляющую компанию, то ETF-фонд мы можем купить на фондовом рынке. И при этом стоимость обслуживания гораздо ниже. Там может ну, менее 1%, так скажем, в год берет управляющая компания. Угу. И при этом там сразу несколько компаний. То есть мы покупаем один пай, угу. а стали владельцем 30-20 компаний. Ну вы так все говорите, вот да, купили то, это. А вообще какие могут быть начальники? специальные вот вложения, потому что сейчас нас слушают, зрители думают, Ха, ну так там надо тысяч несколько рублей? миллионов. Сколько? Тысяч рублей? Тысяч что рублей? вы говорите? Да, и какой конечно. можно получить доход от 5 тысяч рублей. А здесь, можно, да, вот, сколько для этого вот нужно ждать. Здесь вот здесь, знаете, самая главная ошибка зачастую бывает о том, что начинающие инвесторы сразу считают о том, что они должны какой-то доход получить. Здесь очень важное отличие от депозита. Инвестиции — это все-таки рынок, который очень живой. И стоимость вещи меняется каждую секунду. То есть если в магазине обновление стоимости того или иного предмета, одежды, mm -hmm. осуществляется там в сезоны, или раз там, в, ли, в неделю хотя бы, раз в месяц то на фондовом рынке стоимость той или иной акции меняется каждую секунду и соответственно вы э, угадать рынок очень сложно и соответственно вы как начинающий инвестор должны просто не допускать ошибок да то есть не думать о доходности сколько я заработаю а в первую очередь думать о том что я должен все сделать правильно чтобы минимизировать свои ошибки а именно не складывать яйца в одну корзину то есть не вкладываться в одну компанию да uh -huh. если это прогорит то может быть вот это выстрелит второе обязательно иметь разные Активы. Разные активы, это я имею ввиду и акции, и облигации, золото, возможно, не обязательно все вложиться только в облигации или в акции. Ну и конечно же стараться, так скажем, диверсифицировать момент входа, а именно не вкладывать разово большую сумму, а делать это постепенно. Предположим, инвестировать раз в квартал. И самое главное, конечно, долгосрочность. Ни в коем случае не стоит ждать выгоды сразу же, там, в конце года. А стоит взять эти деньги и спрятать их от себя. Это так называемый, знаете, ваш пенсионный капитал. Вот это самое разумное будет. То есть, получается, это э, история не для тех, кто собирается. <как> вот сейчас вот ему нужны деньги, он хочет заработать. Это К лету, например. Да, это надо буквально сейчас что-то покупать и через 10-15 лет ждать результата. <как> да, минимум 5. Я всегда рекомендую о том, что... Минимум, минимум, 5, минимум лет. 5 лет. да. Потому что это все-таки... Э, вы можете, конечно, заработать, если вы будете <как> вкладываться, предположим, в облигации да, То есть не вопрос, вы можете к лету заработать, uh -huh. да, есть, но здесь нужно разбираться именно с облигациями и понимать, что покупать, как покупать и где покупать. Так а в чем тогда вот разница? Многие вот сейчас подумают, ну хорошо, так я просто в банк вот положу деньги, и, а чем мне что-то покупать и пять лет да, еще ждать? На долгосрочные да. какой-то. А доходности? Разница, конечно же, в доходности, потому что депозит он никогда не будет обыгрывать инфляцию, uh -huh. а бизнес он всегда будет идти немножко над инфляцией. Когда мы покупаем с вами акцию, uh -huh. мы покупаем с Часть бизнеса. И, соответственно, мы, мы с вами знаем, приходя в магазины или являясь потребителями на автозаправках, uh -huh. мы видим, как цены растут. И мы, собственно, платим эту инфляцию своим рублем. А когда мы являемся владельцем той или иной акции, этот рубль уже идет отчасти То на в он растет Каким риском, тем не менее, нужно быть uh -huh. готовым? Ну, так скажем, высоким расходом, транзакционные издержки, то есть когда очень много денег тратится на то, чтобы купить, продать и оплата комиссий. Вот это очень внимательно нужно изучать. Дефолты компании, если вы покупаете акции или облигации, компания может рухнуть, и вы не получите свои сбережения. Опять же, здесь мы защищаем себя, если мы вкладываемся в разные активы. Ну и, конечно же, краткосрочность. Если вы будете заниматься так называемым скальпированием, это когда часто покупаете, часто пропускаете, вы можете просто проиграть в погоне за высокой доходностью, но рынок окажется умнее. Ну вот я, Елена, вижу у вас в руках книга, она, наверное, да. тоже не случайно оказалась, называется ⁇ Сам себе инвестор ⁇ То есть я так понимаю как раз основные шаги, что делать и с чего начинать. Вот эти самые 5000 рублей, во что вообще вкладывать? Да, на самом деле книга ⁇ Сам себе инвестор ⁇ как раз была написана мной для начинающих инвесторов. И здесь простым языком рассказано, что такое фондовый рынок. Потому что когда мы начинаем изучать эту литературу, мы сталкиваемся чаще всего или с с продажей услуг какого-то конкретного брокера или же с продажей какого-то достаточно рискового продукта, такие как фьючерсы или опционы, то, что для начинающего инвестора не подходит. А здесь просто сухая теория о том, знаете, такой настольный учебник, а что такое инвестиции, а как угу. они выглядят, а что такое инвестиции для человека и, конечно же, возможность создать свой инвестиционный портфель. То есть самому быть подкованным и потом уже внимательно слушать предложения брокеров. Совершенно верно. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Я напомню, что мы беседовали с юристом финансовым экспертом Еленой Феоктистовой. Спасибо большое.